Тебе предназначен День завета пути Начало. Я желаю тебе удачи И в великом деле И в малом. И чтоб светом небесу чистым Царилась твоя дорога Сердцем жаждущим, сердцем чистым Ты ищи тесной близости с Богом Если ветер поднимет волны сильно, он узква Доверяйся Христу, будь спокоен Он с тобою в скорбях и в горе На дороге демона в тени Не однажды душа твоя встретит Но почаще склоняй колени и на зов твой Господь ответит. С Ним пройдешь через все преграды, Его сила непобедима. Он покой твой, твоя трага. С чем любовь Его здесь? Ранима Если ветер поднимет волны Силен он успокоить море Доверяйся Христу, будь спокоен Он с тобой в скорбях и в море Я желаю тебе в нужном деле, если с Господом путь твой начат, значит верно идет.